Наше метущееся мышление создает неустойчивое, наполненное параллельностями пространственно-временное представление всеобщего космоса. И наделяет эти параллельности самостоятельностью бытия и развития, где каждый объект абсолютен для отражения в различных символьных моделях. Ведь мысль человека есть источник всего, что можно представить и утвердить в явленном восприятию миру. И тут будет уместно привести из моего тоже опыта общения слова Создателя. «Не впадайте в сон и не будьте во сне, так как мир выглядит не так, и в мире нет смерти, нет посредников». Это к вопросу о церкви. «Они проявляются только в присутствии сна, сна сознания». Вот так нас наставляет Отец Небесный. Если обращаться к основам устройства мира, к тому уровню, откуда все происходит, то можно говорить о матричной организации мира. Поэтому на информационном уровне у каждого человека есть своя информационная матрица. Манада который имеет доступ во все формы создания и материи. То есть, понимаете, манада ⁇ это матрица. Матрица чего? Матрица души. Именно от нее начинает строиться душа. По этой матрице и строится с допуском мышления на самостоятельной коррекции мир нашего восприятие. Каждый электрон состоит из сотни согласованных в резонансе квантовых, то есть без массовых элементов. Если не хватает хотя бы одного элемента, то электрон не появится, потому что нет полноты замысла отца. Нет сотого элемента, нет упорядочности, а есть броуновское движение элементарных частиц. Электрон состоит из трех блоков по 33 элемента. Это о них писал Пушкин. В чешуе, как жар горя, 33 богатыря. 3 по 33 – 99 элемента. И плюс Отец – сотый элемент. Вот когда появляется резонанс, объединения Если есть согласие среди детей, Отец всегда рядом. Ведь Он – полюс целеустремления и одновременно замыкающий. Он олицетворяет принцип всеобщего согласия. И отец появился и сказал, есть информация первичная, и она создается взглядом моим. Есть слово мое, переход и вибрации. И я собрял, собрал все воедино, чтобы показать вам, и чтобы вами было осознано. Осознание – это процесс во времени, это охват событий и реальная картина мира в целом за очень короткое время. Сам параметр времени и есть структура для управления, структура для изменения, и он реализуем при правильном духовном видении импульсом души. Сын мой, это ниточка, которую все ищут. Это путь, на котором многие стоят и о котором размышляют. Необходимо приблизиться своим сознанием к уровню души, чтобы увидеть нить, из которой вырастает путь. Сам путь приведет к клетке к ядру, в центр светящейся сферы, где в самой сфере будет находиться путь, который определился нитью, разным цветом и смыслом. Посмотрите, какой язык. Разный свет, цветом и смыслом. То есть там такие слова, что между ними, вот все говорят там в Пирамида так сложная, что лезвие не просунешь. А здесь попробуйте просунуть хоть что-нибудь свое. Здесь можно только досконально, слово в слово, повторить то, что сказал отец. И он дальше продолжит: Используй информацию и откроешь целый и большой мир. Мир света и созидания. Мир благополучия. Мир, где нет никаких болезней, так как есть слово Мое, жизнь. Это переход, воскрешение и вибрация, создание звуком, голосом, материи первой основы своей. Это можно и нужно увидеть через сознание и осознать, так как душа, Первый источник информации в истинности дает полную и реальную картину мира. Отец встал, и за его спиной стало светиться пространство. И он сказал, я дал тебе урок и показал, как есть и будет в мире. И сказал тебе одно слово, и оно изменяет мир и мир твоего восприятия вокруг глобально и видя это и получая точную информацию ты изменяешься получаешь знания вот видите как отец по сути дела отвечает на первое письмо как все сходится а?